Ониксы у нас есть в цвете голубом, черном, есть в цветах сером, зеленый, светлый, а также розовый, бежевый, который мы посмотрим на, на стенде с макси форматами. И те самые контрастные Ониксы, про которые мы говорили на стенде в формате 40, 60 на 120, есть еще также в формате метр двадцать на 240. Именно в этом формате рисунок смотрится лучше всего. Поэтому мы сделали эти ониксы в таком большом формате. Голубой, розовый, бежевый. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.